Сейчас мы разберем задачу, которая относительно новая, будет на чемпионате России 2017 года, называется линия по кружкам. Это задача второго тура. В чем условие? Необходимо нарисовать замкнутый цикл, который проходит по всем клеткам сетки, горизонтальные и вертикальные отрезки. И хитрость в том, что вдоль цикла расположены кружки, которые отмечают начало всех отрезков длины 1. Например, у нас цикл идет по часовой стрелке, Здесь начинается отрезка длины 1 в этой клетке. В этой клетке отрез длины 5 он не отмечен. Здесь длины 2 тоже не отмечен. Здесь длины 1 отмечен. Длины 1 отмечен. Длины 2 не отмечен. Ну и так далее. То есть все отрезки длины 1 отмечены. Задача уже использовалась на недавно прошедшем 24-часовом марафоне. Давайте разберем полно, полноразмерный пример. Ну, с чего можно начать? Как, как всегда, когда мы рисуем... Цикл, который проходит через клетки, он должен зай зай зай зай зайти обязательно в, уг в углы. Поэтому отметим в углах у нас есть маршрут. Теперь мы видим, здесь должен быть отрезок длинный один. Он уже нарисован, значит дальше он продолжается вниз. И это не длинный один, то есть он продолжается как минимум больше. Ну соответственно этот отрез тоже должен идти дальше вниз. Сюда. Так как у нас цикл идет вдоль по часовой стрелке, то он вдоль края всегда идет в этом направлении. Поэтому цикл не может половаться в вот этой линии продаться вниз, потому что тогда это будет длины больше, чем один, из, значит, начинающихся в этой клетке. Поэтому можно нарисовать вот таким вот образом. Как раз длина 1. Здесь опять же должен быть поворот, он идет отсюда. Ну, в этот угол тоже необходимо зайти. Нарисуем. Это отрезок длины 1 не может быть, потому что начинается не в крышке. Продолжаем вниз. Для удобства можно нарисовать стрелочку, чтобы было понятно, в каком направлении мы движемся. Так, Здесь он продолжается в эту сторону, дальше продолжается сюда. И опять же, он не может быть длины 1, значит он идет сюда. Здесь он поворачивает в какую-то сторону. В эту часть клеток необходимо, необходимо зайти, поэтому у нас цикл идет вот таким образом. И здесь он длины не один, потому что, опять же, здесь нет кружка. Здесь должен быть поворот замкнем два фрагмента. Ну что, опять же, здесь у нас образовался угол, необходимо в него зайти, здесь цикл идет в эту сторону, то есть у нас из этой клетки длина один отрезок, дальше он длины не один, то есть продолжается сюда, и опять же в этот угол необходимо зайти, опять здесь, здесь отрезок должен быть длина 1, поэтому он поворачивается в эту сторону, и не одни длины один, то есть он больше. Ну а эта часть цикла таким вот образом здесь мы не можем соединить потому что иначе образуется длина 1 не, не с белым кружком поэтому продолжаем сюда ну что ж опять же вдоль идя вдоль границы можно найти вот что здесь у нас тоже есть поворот аналогично здесь отрезки длина 1 здесь тоже должен быть поворот поэтому цикл замыкаемся таким вот образом это продолжаем здесь он идет, цикл идет в этом направлении то есть вот этот отрезок длины 1 быть не может, он продолжается отсюда. И не может продолжаться отсюда, потому что иначе он будет длины больше. Тут не один. Соответственно, нарисуем так, так так. В эту клетку необходимо зайти. Цикл у нас идет в этом направлении, поэтому это длины больше, чем один. Опять же, в эту клетку необходимо зайти. Здесь необходимо сделать поворот, поэтому цикл идет в эту сторону. И идет сюда. Здесь он идет движется в этом направлении. То здесь длина 1, здесь длина 1. Здесь длины не 1. Продолжаем сюда. Но это очевидно, линия замыкается здесь. Здесь мы повернули, сделали еще один поворот. То есть мы движемся в этом направлении вдоль цикла. Здесь снова делаем поворот сюда. В этом тоже дожбый поворот. Так он идет в, в этом, снизу вверх. То здесь длины больше, чем 1. Сюда он не замыкается, поэтому здесь поворачиваем. Здесь тоже. Здесь, очевидно, мы движемся в этом. должен повернуть сюда, как раз длина 1 образуется. Ну и замкнуть ост остаток пути. Вот у нас нарисован цикл. Можно проверить.